выкопка туи восточная книжка двухлетка. здравствуйте уважаемые друзья сейчас будем производить выкопку двухлетки туи восточная книжка и рассмотрим какая она и опять же сейчас идут заказы на нашем сайте поскольку она отправляется я все расскажу Видите, какой. Корневая у нее хорошая. Вот. Здесь можно показать. Вот корневая, вот сам сеянница восточная книжка ну, вот здесь здесь побольше экземпляры идет она у нас от 100 штук на сайте можете спокойно заказать ее. ну пучок здесь десять. Ну, точно книжка ее видно даже вот видите она более плотно потом набьется вот так вот пойдет очень прекрасные сеянцы тоже видно будет такая пышным пышным красивым деревом наименьше травмировать корневую систему придется выкапывать вот так вот земля видите почти пластилин ну чернозем заливалась она очень хорошо вот смотрите какой прекрасный Если взять по сантиметрам то почти 15 сантиметров Да, она идет оптом. Ну вот так как-то мы выкапываем ту и Восточную. Всего доброго, удачи. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный Творик.